Все оттуда с высоты небес, красота и мир и благодать, полон мир и красок и чудес. Только Бог такое мог создать. Дорогие друзья, 20 июня в 18.00 на моем официальном YouTube-канале состоится праздничный концерт, который называется «Мир прекрасен». Концерт посвящен празднику Святой Троицы. Буду очень рада видеть вас на концерте, и мне очень хочется поделиться с вами своим творчеством. Приходите, слушайте. До скорых встреч в эфире.